Всем привет, с вами Макс Репьев и в последнее время в Сочи стали появляться действительно очень срочные и очень интересные варианты, которые сильно дешевле рыночной цены. Продажа от инвесторов, собственников, подрядчиков или акции от застройщика. Эти варианты действительно быстро разбирают и на днях была глобальная распродажа инвесторских квартир в одном жилом комплексе на 115 тысяч квадратного метра ниже, чем рыночная стоимость. Минимальная выгода составляла 2 миллиона 300 тысяч, то есть можно было просто ничего не делая заработать 2 и 3 миллиона и это минимум. Можно было сделать больше, при этом минимальная стоимость квартиры была 4 миллиона. Объект легальный, законный, все с ним в порядке. Это был реально просто подарок судьбы. И такие варианты проскакивают. Но так как эти варианты быстро уходят, то снимать про них видео или писать посты просто нет времени. Пока контент будет готов, все уже будет продано. Такие варианты требуют быстрого принятия решений, поэтому мы создаем новостную рассылку в WhatsApp. И если вы хотите первым получать срочные варианты, инфо о глобальных скидках, предпродажи до официального Старта, то напишите нам, хочу в список по срочным вариантам. Больше ничего писать не нужно, и вы будете получать оперативную информацию по рынку недвижимости и по сладким предложениям на нем. В общем, варианты есть, будьте в числе первых, кто знает все. Ссылка на WhatsApp в описании, мы вас ждем.